Итак, дорогие друзья, хотя устала очень, но обещала вам, поэтому вторую часть заговоров для здоровья снимаю, а потом немного отдохну. Итак, это древние знания, знахарей и плюс, плюс мои ритуалы. Действия, это идут старинные действия, знания, ритуалы, усиливающие эти действия мои, поэтому я буду вам объяснять, как и что делать. И, собственно говоря, если вы все правильно сделаете, у вас здоровье улучшится. Недавно я снимала, да, как мы исцелились, прямой эфир, можете открыть посмотреть, чтобы понять, как это происходило. Для того, чтобы вы поняли. Вот если я связываю с Луной, с лунным циклом, если не говорю про Луну, значит, можно провести любое время. Если я говорю, что это связано с лунным циклом, это ключ. Если сделаете в другое время, оно просто не получится. Учтите это. А как вообще понять Луна? Растущая, убыльная? Тут даже не обязательно по календарю. Глядя на Луну, можно определить. Ну, когда она круглая, я думаю, вы и так понимаете, что она круглая. да? Говорить не нужно. Полнолуние. Но растущая луна, она выглядит вот так. Вот. А убыльная луна, ущербный месяц, вот так. Запомнили? Вот так. Она растет, то есть отсюда растет до круглости. А убывает вот таким образом. Оттуда убывает до вот такого состояния. Вот, убыльная растущая луна. Это, чтобы вы определили для себя. Потому как то, что я сейчас вам дам, вот данный ритуал, это нужно на убыльную луну. То есть луна должна убывать. Ущербный месяц. Не расти. Итак, от бородавок или от гнойников на лице, от красных пятен на лице, собственно говоря, Кожных вот этих различных проблем. Но если они выделяются, то есть если их можно пересчитать, грубо говоря, нужно поймать жабу или купить жабу, найти. Посчитайте на этой жабе все эти пупырочки. Или все бородавки называют на жабе. Если там, ну, она не бородавчатая, то можно посчитать точки большие или бугарки. Вот вы посчитали, запишите, сколько, сколько штук вы насчитали. Поймали жабу. В убыльный месяц нужно это делать, и кроме воскресенья. Взяли жабу, посчитали все эти пупырочки, сколько там штук. 20, 40, 50, неважно. Запишите для себя и отпускайте эту жабу. Сразу же, как отпустили, возвращайтесь домой. Станьте перед зеркалом, посчитайте, сколько на вашем лице вот этих прыщей, этих гнойников. Ну, если, конечно, все лицо не в этом. В любом случае, постарайтесь самые такие выделяющиеся пересчитать. Насчитали и плюсуйте с той цифрой, которой у жабы. Ну, если уж так... Например, да, для примера, вот 20 ужабы у вас на лице вот этих бородавок 10 штук. Вот вы приплюсовали 30. Берете черную нить, любую черную нить, и делаете там узелки столько, сколько это общая цифра вот эти бородавки ужабы и у вас эту общую цифру. Значит, ну, кстати, не обязательно на лице, если у вас на руках есть то же самое. Общее, сколько у вас? Кстати, у нас есть одна бородавчатая, да, себя считает ведьмой. Можешь воспользоваться этой, этим ритуалом? Как говорится, какой же ты к черту султан, ежели голой задницей ежа не убьешь? Какая же ты к черту ведьма, если ты свою бородавку не свела до сих пор? Ну ладно. Так вот. Нужно завязать узлы, столько штук на этой нитке, сколько общая цифра. Поэтому возьмите такую нить, чтобы у вас хватило пространства. Все, узелки завязали. Относите, когда завязываете узелки, значит, кладете на алтарь, читайте 6 раз. Потом относите на перекресток, кидайте на перекрестке, говорите, Отворачивайтесь и уходите. Здесь не надо не ни откупаться ничего. Смотрите, посчитали у жабы бородавки у себя, приплюсовали эту цифру, жабу отпустили, взяли нитку черную и узелки, значит, там завязали узелки столько, сколько насчитали общих бородавок этой цифры. Положили на алтарь и говорите шесть раз. Потом эту нитку относите и кидайте тот же вечер, относите, кидайте на перекрестке, сверху говорите, отворачивайтесь и уходите. Все, у вас бородавки сойдут. Говорить нужно следующее: у жабы своих бородавок, а, извиняюсь, у жабы свои бородавки есть, отдаю ей и мои бородавки. Забирай, квакша, от меня тебе в дар. Свершилось. Шесть раз на алтаре, один раз кинули на перекрестке, прочитали и ушли, повернулись и ушли. У жабы свои бородавки есть, отдаю тебе и мои бородавки. Забирай, квакша, от меня тебе в дар. Свершилось. Или тебе дар, это не столь важно. И все, и уходите. Следующий метод точно так же. Убыльный месяц. Берете яблоко, режете пополам. Желательно, чтобы яблоко было зеленое. Одной частью трете лицо и читайте 13 раз. Ну, лицо, руку, где у вас бородавки или где у вас прыщи. Можете этот ритуал несколько раз повторить с периодичностью 3-4 дня. Пока полностью у вас не сойдет. Вот трете яблоко лицо и читайте половину яблока трете, читая вот пока вы протираете лицо, забери на себя ну, бородавки, прищи, что у вас есть, гнойники и вообще, забери на себя бородавки с меня, пусть сойдет, да на тебя перейдет. А мне чистое лицо. Заклинаю. Еще раз. Забери на себя бородавки. С меня пусть сойдет, да на тебя перейдет. А мне чистое лицо. Вот эту часть положите рядом. Вторую часть яблока съели. Взяли ту часть, которую натирали лицо. Относите и закапывайте. Когда закопали в землю, сверху говорите. Тебе гнить и сгинуть, а бородавкам моё лицо покинуть. Истинно так. Прочитали 13 раз сверху, отвернитесь и уходите. Как только яблоко начнет там гнить, у вас начнут сходиться бородавки или э, прыщи. В общем, все, что, что на вашем лице лишнее. Ну, на лице, на руках, неважно. Я один раз считаю, чтобы успеть много вам подарить, потому как у меня здесь достаточное количество написано, боюсь, что памяти не хватит. Летучий огонь. Знаете эту болезнь? Называется стрептодермия. Такое ощущение, как будто ожоги на лице. Они могут чесаться, они могут кровоточить, а могут быть сухие, они разные. У детей такой бывает. Бывает, что от сладкого появляется, а бывает просто кровь сама по себе такая. Летучий э, огонь называется. То есть ощущение, как будто летучий огонь обжег человека, и на теле в разных местах появились вот такие ожоги. А На самом деле это кожная болезнь. Называется э, стр, э, стрептодермия. Что нужно делать, чтобы убрать? Опять же говорю, древний метод, как это убирали. Но поскольку заговоры утеряны и или там нашли, дошли до нас там частями, естественно, создано э, свое, потому что приходится свое дополнять, чтобы ритуал лучше сработал. Берите красную, э, красную лоскут ткани, ну купите там красную ткань, отрежьте такой маленький лоскут, э, возьмите емкость. Вот если у вас это для себя читайте, если у ребенка это протрите этим лоскутом вот эти места, которые болят, точно так же себе или ребенку вот эти заговоры вы можете детям сделать. Только там, например, жабу просчитать нужен, должен ребенок. И с лица свои, вот эти вот породавки или прыщи, должен считать ребенок. Итак, взяли этот красный лоскут. Вытерли вот эти места, где этот летучий огонь, то есть эти ожоги, ранки. Положите в эту емкость, рядом поставьте соль, зажгите, зажигайте красную материю, она начинает гореть. Когда уже чуть-чуть осталось, вот видите, что огонь прям пылает, берете соль, вот прям кидайте и тушите этот огонь и читайте сразу же сверху Вот как потушили огонь, тут же сразу же сверху шесть раз читайте вот этот заговор. Огонь небесный, огонь земной, я тебя потушу, и к себе близко огонь не пущу. Огонь не пылает, огонь умирает, сила огня истекает, летучий огонь отступает, заклято. Вот так вот сразу же потушили, то есть задушили этот огонь, грубо говоря, и... Начитали шесть раз сразу. Потом выносите это все, переворачивайте просто под деревом, оставляйте там, кидайте шесть монет, откупайтесь и уходите. Еще раз читаю: огонь небесный, огонь земной, я тебя потушу. И к, тебе, и к себе близко огонь не пущу. Огонь не пылает, огонь умирает, сила огня стекает. Истекает, летучий огонь отступает, заклято. Дальше. Сучаевыми. Гидроденит. Что это такое? Оно бывает и с воспалительным процессом, бывает с сгноением, бывает по-разному. Такое ощущение, как будто вымя висит, обычно появляется под мышками, ну, может даже на лице проявиться, может э, на половых органах проявиться. Вот такая вот кадость существует. И это прям такие, скажем так, массивные э, как мешочки гноя, извиняюсь за подробности, и очень мешает человеку жить. Начинается обильное потовыделение, неприятные... Запах и ничем не перебить, приходится постоянно идти, вскрывать хирургическим путем. Через некоторое время на этом месте опять появляется. И как бы от этого избавиться? Вам нужно куском мяса натереть, свежим куском мяса, натереть то место, где сучьевыми. Потом это мясо положите в пакет, вынести. И киньте туда, где бродячие собаки. Они должны съесть. Им от этого ничего не будет, эта болезнь им не перейдет. Они как уничтожают, поскольку это называется случаи и Поэтому, знаете, клин клином вышибают. Это отдается собаке. Значит, взяли это мясо, протирайте и читайте шесть раз. Вот если в разных местах, значит, по шесть раз везде нужно тереть. И читать. Через некоторое время, как только вы это сделаете, во-первых, оно прорвется, гной выйдет, и он начнёт высыхать. Я помню, одной женщине я делала, она боялась сама делать. У нее было похуже. И никак не могли помочь. И в Крыму она лечилась, и где только не была. И я с ней поработала, с этим мясом. Как бы провели. Они вышли от меня. Поехали. Кинули где-то возле мусорки, в общем, где собаки. Им говорит, как выкинули, сразу увидели, что собака съела. И пока еще домой не доехали, у нее просто прорвало извиняюсь за подробности, это все вышло, и после этого высохло, и все, и больше она не появлялась. Вот э, настолько сильная работа. Но делайте правильно. Любой день недели, тут уже неважно, какое время. Вообще лучше болезни на ущербную луну. Как раз сейчас скоро ущербная луна начинается. Лечить лучше так. Но э, если нет привязки к луне, то можно в любое время. Здесь нету. Точно так же, как и летучий огонь, можно лечить любой день. Итак, натираем куском мяса и говорим. Сучий имя, вернись к суке, чье имя носишь, ей и достанься, заклинаю. Вот такой простенький заговор, но очень эффективный. Сучий имя, вернись к суке, чье имя носишь, ей и достанься, заклинаю. Чтобы вы знали, главное в заговоре не сложность, не красивые композиции, там какие-то вызовы и такие. Моменты, знаете, так таинственные. Главное, чтобы ключ подобрать. Сучьевыми возвращается к суке. Вот этого достаточно, чтобы она реально вернулась и оставила вас в покое. Дальше идем. От ожогов. Если у вас ожог, глубокий ожог, и он долго не заживает берете нож. И крутите против часовой стрелки, значит, э, против, извиняюсь, вот так, вокруг этого жука. Острее, вот так постарайтесь, вот так вот, ну, слегка коснувшись, вот так вот крутить. И говорите 13 раз. Укус огня, болючий, жгучий, отпусти на волю, в дикое поле.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 Пока что столько достаточно. Я в скором времени еще намерена вам дать ритуал для здоровья и прочее. Ну, чтобы вы успели это все переварить, записать, конечно. Всего понемногу. Дозированно даем добро. Так надо. Запишите, применяйте и будьте здравы. Всем удачи!